Крым украинский. Я это сейчас говорю, потому что меня один знакомый из России зашеймил, что вот, Макс, ты уехал из России, теперь можешь не бояться говорить какие-то вещи, которые в России опасно говорить по закону, и если ты не пользуешься этой свободой, то ради чего ты вообще уехал? Вот сегодня, не потому что кому-то что-то должен, а потому что хочу, поговорю про Крым. Тем более, что тут инфоповод подъехал, в России собираются запретить карты России без Крыма. Но сначала я должен сделать очень важный камин Дело в том, что у меня, наверное, самый неудобный из возможных ответов на вопрос, где я был 8 лет назад. Дело в том, что 8 лет назад я был в Крыму. Через несколько месяцев после аннексии я вместе с моими коллегами в компании, в которой я на тот момент работал, это Яндекс, прям камин внутри камин я ездил в Крым. У нас была какая-то такая тимбилдинговая поездка, мы несколько дней вместо московского офиса провели в Симферопольском. Я на тот момент уже немножко понимал внутрироссийскую политику, хотя, видимо, недостаточно хорошо, раз я решил работать в Яндексе, но совершенно не следил за внешней. На тот момент я знал, что произошла внешняя политика, и теперь Крым находится в составе России. У меня не было к этому какого-то отношения, у меня не было какой-то оценки этого. И когда по работе сказали, ну вот поехали туда на несколько дней, ну я как бы сказал, окей, поехали. «Может быть, тут даже есть некоторая реверсивная психология, на которую я повелся, потому что э, в то время в медиа активно накачивалась ненависть к Украине, э, что, естественно, мне было ну, противно и неестественно. Я не собирался никого ненавидеть. Украина просто какая-то страна, которая существует за какой-то границей». И э, я, как результат, стал просто игнорировать новости на эту тему. Я прям осознанно отключал свой мозг, когда слышал что-то про Украину, потому что, понимаете, Понимал, что сейчас будет ненависть, и как результат я ничего не знал о самих событиях, которые там происходили, и не понимал, что он творил Россия. Возможно, это был чей-то хитрый план, возможно, это просто моя глупость и случайный побочный эффект от той медиаполитики, которую Россия вела. Но вот, факт есть факт, я умудрился ничего не понимать насчет Крыма находясь в Крыму несколько дней как россиянин, я не поймал никаких косых взглядов, но я не делаю из этого никакого вывода о воле крымчан, потому что ну, я на тот момент не понимал, что вообще могут существовать косые взгляды, поэтому может быть они и были, а я их просто не считал. Может быть нас там ненавидели и пытались это выразить, а может быть не пытались, потому что Путин репрессировал всех тех, кто пытался и к нашему приезду уже никого не осталось. Я не делаю никакого вывода из своего опыта, то есть я реально умудрился каким-то образом не иметь собственного мнения по Крыму на момент приезда и не получить его на момент отъезда. Как-то так. Я не идентифицирую себя как сообщника агрессии России против Украины. Но, наверное, надо сказать, что я, получается, выгодоприобретатель. То есть раньше я не мог съездить вот на этот пляж, а теперь могу туда съездить. Я об этом не просил, но это у меня есть, и я этим даже воспользовался. Если бы я осознавал, что этим поступком я обижаю Украину, я бы не стал обижать Украину. Я просто не осознавал, но получил свою выгоду. Я точно не знаю, но слышал, что вроде бы из-за этой поездки в Крым мне теперь, скорее всего, навсегда закрыт въезд в Украину. Ну, я не пробовал, мне это не было важно, но немножко обидно. Я не отказался бы когда-нибудь как турист посетить Украину. Естественно, не завоеванную Россию, а в смысле как страну посетить Украину. Но вот так сложилось. Украина это самостоятельное государство, и она может самостоятельно решать, как ей жить. Ее народ и ее законодатели, если они представляют этот народ, я не знаю как там, но надеюсь представляют, э, имеют полное право э, по любым признакам ограничивать поток мигрантов и туристов, э, потому что они так хотят. Мне может быть обидно, мне кажется, что этот закон слишком жесткий, что он бьет по тем, кто Украине никакого зла не желает, а просто не вдупляет за российскую политику. Но Украина имеет полное право, например, считать меня допустимыми сопутствующими потерями. Или даже считать меня одной из целей закона. Потому что они не хотят видеть у себя россиян, которые не вдупляют за российскую внешнюю политику. В свое оправдание приведу историческую аналогию что, наверное, я сделаю зря, потому что я вообще не разбираюсь в истории, но я думаю, будет понятно, что примерно я пытаюсь сказать. Татарстан. Татарстан, насколько я понимаю, присоединен Иваном Грозным, который взял Казань несколько веков назад и с тех пор является частью России. При этом у Татарстана есть осознание себя как какой-то единицы, есть национализм в хорошем смысле слова. Татары — это татары, они отличаются от русских. И, насколько я понимаю, там есть определенная категория людей, которые хотели бы отделиться от России, ну или получить большую независимость от Москвы как минимум. И наверняка среди них есть те, кто вообще недоволен тем, что россияне приезжают в Татарстан, не осознавая его идентичность, а просто считая, что это кусок территории России». Я приехал в Крым, потому что у меня был российский паспорт, и также много раз посещал Казань, просто потому что у меня есть российский паспорт. Если Татарстан отделится от России, вот после того, как режим Путина рухнет, Россия может затрещать по границам, и, возможно, Татарстан станет отдельным государством. И, возможно, мне туда будет запрещен въезд, потому что я въезжал туда при Путине, не знаю, не согласовывая это как-то с местным правительством. По-моему, это звучит несколько абсурдно, потому что ну, я даже не знаю, кого можно было бы спрашивать, чтобы уважить мнение татар, могу я к ним въезжать или нет. В случае с Крымом это звучит менее абсурдно, потому что Крым принадлежит Украине, и если бы я смотрел новости, а я просто не смотрел новости, я бы лучше понимал, что на тот момент существует более легитимное правительство украинское, которое можно спрашивать насчет того, въезжать ли мне в Крым. Я их не спросил и также я татарское правительство не спросил. Я въехал в Крым как россиянин, просто потому что за несколько месяцев до этого Путин взял Крым и точно так же я несколько раз въезжал в Татарстан как россиянин, просто потому что за несколько веков до этого Иван Грозный взял Татарстан. Я не считаю, что между этими примерами есть какая-то принципиальная разница, кроме вот этой разницы во времени. Что тут это еще свежая рана, а там уже прошло несколько поколений, и люди как-то смирились, что вот это происходит. Это проблема, которую кто-то может видеть как проблему в зависимости от Татарстана от Москвы. И, может быть, он ее решит, и после этого я перестану въезжать в Татарстан. Но там, наверное, в моем поступке меньше нарушения видится, потому что ну, я, я родился в стране в этих границах. И до тех пор, пока не произойдет внешняя политика, которая перерисует эти границы, я здесь просто живу. Я не политический актор в этот момент, я не совершаю агрессии, которые эти границы перерисовывают. Я просто часть людской массы, которая в этих границах есть. Хотя надо, конечно, признать, что в обоих случаях конкретно у меня есть отягчающие обстоятельства. В случае с Крымом я что говорю в свое оправдание? Что я не разбирался в политике, меня туда привез работодатель, это была командировка, правда мой работодатель Яндекс. Это так себе оправдание, скорее я больше закапываюсь, упоминая это. А в случае с Татарстаном я приезжал туда в том числе как наблюдатель на выборах и тем самым, можно сказать, своим присутствием помогал легитимизировать власть Москвы над Татарстаном, что уже можно расценивать как политическое действие, за которое, возможно, мне запретят въезд в Татарстан, когда он станет независимым. Ну вот, блин, так сложилось. Я не считаю, что подобные законы всегда справедливы, но они могут происходить, это, наверное, нормально. Сейчас я просто рассказал это как дисклеймер, чтобы вы понимали, с какой позиции я говорю. С позиции случайного выгодоприобретателя путинской империи. Это, конечно, позорная строчка моей биографии, ну, потому что я знал, что существуют новости на эту тему, что они для кого-то важны, и я осознанно их избегал. Но все-таки мне интересно, если вдруг Путин останется в России надолго и Крым останется у России надолго, Сколько лет должно пройти, прежде чем мирная поездка в Крым станет восприниматься как мирная поездка в Крым, а не как согласие с политикой Путина? Сколько лет должно пройти, чтобы ситуация с Крымом воспринималась как ситуация с Татарстаном? У меня нет ответа, и, возможно, она никогда не станет, как ситуация с Татарстаном, потому что, возможно, есть еще какой-то важный нюанс, о котором я не знаю, потому что я не знаю историю и одновременно не знаю подробностей про захват Крыма. Я ни за тем, ни за тем не следил в реальном времени. Но интересно, мне кажется, что все-таки эта граница во времени где-то есть, и просто я думал, что через несколько месяцев после аннексии... Она уже прошла, и я могу позволить себе мирно ездить в Крым, не интересуясь политикой. Так же, как всегда считал, что могу ездить в Татарстан, не интересуясь политикой отношений между Москвой и Татарстаном. Прошли годы, сейчас Путин вообще начал войну, и сейчас я понимаю, что Крым — это Украина. Долгое время я скорее соглашался, что Крым — это Украина, но это оставалось для меня навязанным мнением которые я не выработал сам, а просто все вокруг говорили, а у меня не было достаточной информации, чтобы возразить. И, ну, я как-то по умолчанию, естественно, против Путина, поэтому я скорее верю тем, кто тоже против Путина и разобрался в теме. Но у меня не было этого ощущения, что Крым — это точно Украина, что я это могу от себя сказать. Но теперь, когда я вижу, как Путин начал войну, когда я в реальном времени э, наблюдаю путинскую политику, уже следя за ней, я понимаю, что да, я не успел к началу фильма, но теперь-то я понял, что там было в начале. Крым — это Украина. И вот сейчас появляется эта новость, что, возможно, карты России без Крыма станут незаконны в путинской России. Не очень понятно, где этот закон был 8 лет, почему они не сделали этого раньше, почему они решили зафиксировать итоги присоединения Крыма именно сейчас. Возможно, они как раз считают, что ответ 8 лет. Что 8 лет нужно, чтобы ситуация с Крымом стала как ситуация с Татарстаном. Так или иначе, они решили вот сейчас навсегда зафиксировать то, что они сделали. Ну как навсегда? До конца путинского режима, конечно же. Я догадывался, что что-то такое будет, ну, это довольно очевидно, тут даже это не совсем новость. В России как бы тренд на запрещение всего, что как-то намекает на неправильность путинской политики. Он идет давно, и как бы то, что в какой-то момент запретят карты, в какой-то момент запретят, я не знаю, слово Украина, это все звенья одной цепи, которые не очень, как бы, важно даже различать. Но также понятно, что это часть такого обмена заявлениями и на международной арене, и что в ответ на это или не в ответ на это а сами по себе какие-то страны примут законы, запрещающие карту России с Крымом. И вот этого очень бы не хотелось, потому что я, как простой человек, который политических действий не осуществляет, больше переживаю за свободу слова. Она мне ближе. То есть я переживаю за все, я переживаю за смерть украинцев, я переживаю за потерю независимости Украины, если она там в какой-то мере случится. Но также мне очень близок вопрос свободы слова. И я не хотел бы, чтобы свобода слова уменьшилась. В первые дни войны я очень переживал за э, дату начала войны. Я опасался, что вокруг нее тоже возникнет такая ситуация. И я сейчас испытываю огромное облегчение, что весь мир э, говорит, что э, Путин начал агрессию 24 февраля 2022 года. Это было не стопроцентно очевидно в те дни. Украина могла бы э, счесть началом войны какую-то другую дату. Потому что за два дня до этого Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а за 8 лет до этого захватил Крым. И кто-то мог бы жить по альтернативной трактовке истории и называть началом войны присоединение Крыма в 2014. По-моему, даже какое-то время существовала разновидность кремлеботов, которые всем писали от лица украинцев, что если вы считаете началом войны 24 февраля 2022 года, Года, то вы признаете легитимность всего, что Путин делал 8 лет до этого. Я опасался и все еще немножко опасаюсь, что вокруг даты начала войны может возникнуть большое количество репрессивных законов в разных странах. И что какую дату начала войны не назовешь, ты после этого либо лучше не въезжай в Россию, либо лучше не въезжай в Украину. То же самое может произойти с картами. Мы можем оказаться в ситуации, когда ты рисуешь любую карту России, и после этого тебе либо лучше не оказываться в России, либо лучше не оказываться в Латвии, или кто там сейчас лидирует по антироссийским законам. Я не согласен с таким подходом. Я считаю, что иногда сигары — это просто сигара, Иногда Россия — это просто Россия. Это просто изображение страны, чтобы показать вот, вот страна. Вот, вот Россия, нынешнее понятие «Россия» которая то ли присоединила Крым, то ли нет, с которым все спорят, которая выглядит примерно так. Я в прошлом году выкладывал видео о том, как я э, переехал из России, и я хотел сделать для него обложку, на которой это будет прямо как-то изображено, что вот Россия, и вот я из нее уехал. Я не знаю, как хотел это изобразить. Может быть, я убегаю от карты России, или я улетаю от карты России. Э, я эту мысль не додумал, довольно быстро прекратил думать и сделал вот это вот дерьмо. Э, потому что я не понял, как изобразить Россию. Безо всяких законов я вдруг почувствовал э, общественное давление, что если ты изображаешь Россию, кто-то может считать это как э, согласие с той или иной политикой. Не каждый разговор является разговором о том, согласен ты или нет с внешней политикой Путина. Даже если это разговор о какой-то другой политике Путина. Даже если это разговор о том, почему я уехал из России. Я уехал из России, я вот хотел бы изобразить Россию, из которой я уехал, но там есть вот этот кусок границы, и я не знаю, как его изобразить. Я не знаю, какую именно из нагугленных картинок можно туда поставить. И в результате не ставлю никакую. В результате я вынужден как бы э, не упоминать Россию, ну, графически ее не упоминать. Ну или я должен рисовать Россию очень схематично. Чтобы не было понятно, там с Крымом она или без. Хотя если уж на то пошло, то уезжал я из путинской России с ее проблемами. Со всем тем, что Путин творит. С тем, что он присоединил Крым, а с этим кто-то не согласен. С тем, что э, он, может быть, не дает отделиться Татарстану, а с этим кто-то не согласен. Но я хотел бы использовать вот этот узнаваемый образ России, вот это пятно на карте, э, чтобы просто обозначить Россию. В этом нет выражения мнения по точным границам, и не нужно его вчитывать туда ни с какой стороны. Ни запрет на изображение России без Крыма, ни запрет на изображение России с Крымом не являются справедливыми. Я говорил похожую мысль в видео про право на неучастие, и скажу еще раз. Люди не обязаны иметь мнение по каждой теме, даже если эта тема важная. И даже если у них есть мнение, они не обязаны его выражать. Вот это есть такая особенность у политических активистов, что они горят какой-то темой и считают, что все вокруг должны гореть этой темой. И они прям обвиняют тех, кто не вник в тему так же хорошо, как они. Но не для того мы наплодили 8 миллиардов человек на планете Земля, чтобы все они каждую секунду думали об одном и том же. Нет, есть разделение труда и также есть разделение заинтересованности. Это пересекается с мыслью, которую я во многих своих видео выражал, про то, что мы нейрончики в одном большом мозгу, про то, что каждый какие-то свои цепочки запускает, что-то свое делает. Мы делаем разные вещи, мы интересуемся разными вещами, мы посвящаем свою жизнь борьбе за разные вещи, и это нормально. И, возможно, кто-то ну, реально не разобрался в том, какие границы России более справедливы. Возможно, еще не разобрался, возможно, никогда не разберется. Но это не значит, что ты должен запрещать ему графически изображать Россию в каком-то виде. Это Россия. И это тоже Россия. В контекстах, в которых мы не говорим конкретно о границе там в районе Крыма, и то, и то нормальное обозначение России как какого-то явления, которое сейчас существует. Если вы принуждаете людей всегда думать о каждом аспекте используемого символа и за неправильное использование наказываете, потому что э, благодаря этому использованию Путин-то и побеждает, э, вы как-то неявно принимаете на веру гипотезу, что э, тот, кто победит Путина, до этого должен постоянно думать о победе над Путиным. Я не уверен, что это так. И вряд ли вы мне докажете, что это так, потому что никто пока не победил Путина, и мы не знаем, кто именно это сделает. Предположим, что мы это сделали. И, оглядываясь назад, смотрим, что же к этому привело. Мне кажется, что помимо политических действий, в каком-то из возможных таймлайнов важным действием на пути к этому может стать какое-то научное открытие. Может быть, какой-то физик изобретет крутое оружие, которым можно будет устранить Путина. Или, если э, Путина победят экономически, санкциями, какой-то экономист придумает совершенно новый метод давления на страну. Или что-то в таком духе. Ну, может такое произойти? С какой-то небольшой вероятностью может. И мы будем благодарны этому человеку, и э, будем чтить его в одном ряду с политиками, которые все это потом воплощали в жизнь. Возможно, этот человек, которому предстоит победить Путина, ну, сыграть важную роль в победе над Путиным, Сейчас сидит дома, и у него на стене висит карта России с Крымом. А на соседней стене висит календарь Единой России, который ему на работе подарили. А на голове у него кепка ЛДПР. И все это не потому, что он все эти вещи поддерживает, а потому что он во всех этих вещах не разобрался. Я считаю несправедливым наказывать человека за эту карту. В ней нет выражения позиции. Он понятия не имеет, что эта карта даже может выразить позицию. Он, так же, как и я до работы над этим видео, не знает точно, где находится Крым. Он воспринимает Россию как какое-то такое бесформенное облачко. Ну, он заметит, если вдруг у нее пропадет Камчатка, потому что она узнаваемо выглядит. А в остальном это что-то такое бесформенное. Он не знает, что там есть место политическому высказыванию. Так же, как он не видит никакого политического высказывания в смешной кепке ЛДПР или в красивом календаре «Единая Россия». Если вы запретили въезд в какие-то страны мне, то, ну, вы типа угадали. Я действительно, скорее всего, бесполезный для вашего общества человек, или даже вредный, как немножко вреден любой мигрант, и вы ничего не потеряли от того, что не увидите у себя меня. Но помимо бесполезных людей типа меня... Есть и полезные люди, ученые, политические активисты, журналисты, которые занимают правильную позицию по многим вопросам, которые делают много правильных вещей, просто не уделяют должного внимания, должного, по вашему мнению, некоторым аспектам российской политики. Да, может быть, кто-то до сих пор не придает значения вопросу Крыма. Или, может быть, кто-то согласен с тем, что прошло уже 8 лет, и пора рисовать его на картах, чтобы отражать объективную реальность. Это не значит, что ему надо вставлять палки в колеса, помимо тех палок, которые ему ставит Путин за какую-то другую деятельность. Вот прямо сейчас сидит где-нибудь журналист и готовит инфографику, и ему нужно просто изобразить там Россию. Просто чтобы было красиво, чтобы было не просто написано Россия, но и нарисована Россия. И он нагуглил картинку и не придал значения вот этому маленькому пятнышку сбоку. И поставил карту с Крымом. Должны ли мы его наказывать? Я считаю, не должны. Потому что иногда сигара это просто сигара. Иногда Россия с Крымом это просто нынешняя Россия с Крымом. И давайте проговорим простую вещь. Если сейчас прилетят инопланетяне, или кто-нибудь проснется из тысячелетней комы и быстро ознакомится с тем, какая сейчас политическая карта мира, кто какую территорию контролирует, и мы их спросим, чей Крым, ну, они ответят, российский, Россия контролирует Крым. Это мы просто понимаем коннотацию этого вопроса, что спрашивая, чей Крым, мы имеем в виду, чей по справедливости должен быть Крым. Мы выдаем желаемые за действительное, когда отвечаем, Крым украинский. И мы понимаем, что тот, кто спрашивает, тоже хочет услышать, что для нас желаемое, а не что для нас действительное. Путинская карта, между прочим, отражает реальность. То, что Путин будет наказывать за другие карты, это э, как бы плохо для свободы слова. Но то, что кто-то будет наказывать за путинскую карту, э, это еще и глупо, потому что ну Россия выглядит так. Если вы хотите спросить, как должна выглядеть карта России, то да, многие оттуда уберут Крым, кто-то, наверное, уберет Татарстан, все мы уберем оттуда Путина, но прямо сейчас это Россия с Путиным и Крымом, и Татарстаном. Я понимаю, вы хотите, чтобы не существовало такого понятия, как Россия с Крымом, но тем не менее сейчас она существует, и в некоторых контекстах ну, просто надо ее изображать. Многие, вообще-то, хотели бы, чтобы не существовало России. Я знаю людей, которые считают, что э, Россия должна распасться, и в нынешнем виде не надо оставлять эту империю. Нужно разбить ее на регионы. Ну, там, вот Татарстан отдельно, Дальний Восток отдельно, там вот это все. У меня нет четкого мнения по этому вопросу, но, наверное, какие-то плюсы у этого есть. Но если такие люди на каком-то уровне где-то придут к власти, должны ли они запрещать слово «Россия»? как описывающие что-то, чего они не хотят. Ну, по-моему, это абсурдно, потому что Россия сейчас существует. И хотя бы чтобы обозначать, против чего они борются, э, можно бы использовать слово «Россия» и карту нынешней России. Я вот хотел бы, чтобы не существовало Путина. Должен ли я перестать упоминать Путина? Давайте все просто не говорить про Путина, и Путин исчезнет. Ну, было бы здорово, если бы это так работало, но так не работает. Даже наоборот, неплохо бы проговаривать почаще, что Путин военный преступник, и из-за этого Крым российский. Знаете, есть разные горизонты планирования, есть разные масштабы целей, которых хотелось бы достичь. И хотелось бы, чтобы эти цели не исключали друг друга. Чтобы можно было достичь одной, а потом когда-нибудь достичь другой. Сейчас краткосрочная цель у всего здравомыслящего человечества – освободить Украину среднесрочная цель еще и вернуть ей Крым но есть вечные цели которые всегда хотелось бы держать в голове от которых не хотелось бы по крайней мере отдаляться и эта цель не кошмарить людей за простую невнимательность за непогруженность в какую-то тему будь то моя непогруженность в 2014 году или чья-то непогруженность сегодня как бы нам не написать по всему миру сейчас статей, аналогичных статьям Российского уголовного кодекса, из-за которых в России страшно говорить, чей Крым. Как бы нам в борьбе за свободу для Украины не потерять свободу слова для всех. Миру мир.